Всем привет! Сегодня будем готовить бамигаренг. Это лапша, жареная с мясом и овощами из индонезийской кухни. Для этого нам понадобится лапша, бедро куриное, капуста пекинская, морковь, лук, перец чили, имбирь, чеснок, соевый соус, растительное масло и куриные яйца. Отвариваем лапшу. далее до полуготовности отвариваем бедрышко далее разогреваем масло кладем в него имбирь чеснок лук И обжариваем минуток 5. Далее добавляем морковку. Капусту. Добавляем перчик. и тушим минут 10. Овощи наши готовы, убираем их к лапше. и далее до готовности готовим бедрышко на оставшемся масле. Когда наше бедрышко готово добавляем к нему яйца и перемешиваем быстренько перемешиваем чтобы были как бы хлопья когда яичница у нас будет готова можно выкладываем сюда лапшу и овощи и перемешиваем и тушим еще минут 10 и можно кушать. Приятного аппетита!